Привет, земляне! С вами Брис и Перпин, и мы пришли с Миром. Знаете, лето это просто идеальная пора, чтобы вспомнить школу, да, Перпин? Да, Брис! <с> Скоро подходит лето к концу, мы должны готовиться к нашим новым школьным знаниям, к нашим новым школьным будням, потому что учимся в школе, нам по 15 лет, и мы решили пройти тесты на школьные знания. Школу мы давно закончили, и лично я абсолютно ничего со школой не помню. Я думаю... Мы провалим этот тест я буду надеяться на тебя но и на себя в частности давай проверим тут есть получается популярные тесты Тест 20 вопросов, которые школьные программы, которые сложны... <laughs> Я даже прочитать не могу. <свят> сложны для большинства взрослых. Я думаю, мы его точно завалим. Предлагаю вам поучаствовать в соревнованиях со школьниками. Проверим ваши знания. Сможете ли вы правильно ответить на все 20 вопросов этого легкого для школьников теста. После этого теста нас подписчики засмеют. Но знаете что? Мы готовы на это. Мы не скрываем, что мы тупые. Так что, пафи, погнали, да? Погнали. Чем известен Чарльз <свят> <Дарли? свят> за Из Ладно, но это слишком легкий вопрос Скольки метрам равна одна миля в английской системе мер? Блин, 1609 неровная, как будто правильная А мы что, такое учили в школе? Мне кажется, я такое не учила в школе Я не учила Я тоже Ты учила? Нет Давай ответим 1609, просто парофлу Парофлу? Ну блин, мы правда это не учили Это какие-то мега странные вопросы Зачем мне на английском учить, сколько у них метров? И на математике зачем мне знать, сколько в английском? На английском, кстати, по-моему, один раз такое было Типа, знаешь, есть вот эти тесты, которые переводить надо и они типа еще умные а, нет у нас такого точно не было вот я уверена что у нас не было этого давай 1609 давай потому что 9 6 температура температуре замерзание воды Ну очевидно что 0 минус 5 так ладно это не очевидно но минус 5 ну блин а вдруг 0 но явно не нет, подожди плюс один тоже возможно нет плюс 1 нет минус 5 То при плюсовой температуре нет я на читаю шла градусов именно по Цельсию, потому что есть еще по Фаренгейту. А тут не уточнено по Фаренгейту или по Цельсию. Какая из жидкостей самая легкая? Вроде как масло, нет? Либо масло, либо бензин, но не вода точно. Бензин собирается над водой и масло собирается над водой. А что из этого собирается? Я бы поставила на масло, потому что, знаешь, бензин я как бы не заливала в воду и, и в масло, так что я как бы не проводила этот эксперимент. Я, честно говоря, тоже не знаю, поэтому, ну, давай ответим, масло... Просто то, что мы знаем, масло легче воды, бензин, неизвестно. А, бензин. О, подожди, мы что до этого правильно отвечали? О, я думала, оно потом покажет. Вау, ну тогда мы проебались. Будем знать, по какой шкале измеряет мощность землетрясений. Ну, не Фарингейт, очевидно. Кельвин? А, блин, это Кельвин Клейн? Это бренд нижнего белья, по-моему. Просто значит по шкале Рихтера. О! Слушай, если бы я вызвали к доске, я точно таким же способом бы ответила, а учительница бы мне поставила двойку Какое историческое событие произошло в 1380 году? Я прочитала Купленовская битва Но это история, я скажу честно, я очень плохо учила историю, я не знаю, что произошло в 1380 году Это не Бородинское сражение Куплинов тогда не родился, значит это не Купленовская Значит битва на Чукосском озере это Куплиновская битва. <смех> как называется столица Австралии? Но ну, это же Сидней. По-моему, Сидней не столица Австралии. Сидней это просто самый популярный город. Но, по-моему, это либо, Мельбрун, либо Мельбурн, либо Мельбурн, либо Канбер. Я не знаю, я бы поставила на Сидней, но ты можешь выбрать, что ты. Я где-то слышала то, что типа это не Сидней точно. Но в Сидней же там этот. У них то ли театр, то ли что такое огромное, красивое. Это все постоянно показывает, как их главный, достопримечательность. Что это? Я не помню. Я Сидней знаю только из мультика Немо, сейчас. Ладно. Энники, Бенники, альварейники, да? Ну, давай, сидный раз ты так говоришь. Я не сказала, что я так говорю. Значит, я не угадала. И ты бы тоже не угадала. Ты сама не знаешь, что это. Где пишется двойная э? Ну, это для тебя определенно. Это твой вопрос. Так. Приданые, размеренные, стиранные, свежекрашенные. Размеренные. Окей. Это было легко. Как называется процесс поглощения углекислого газа и выделения кислорода растениями на цвету? Фотосинтез? А, блин, что за вопрос для лохов? Тима, я умница. Какая из этих стран является свет? Светская? что такое светская страна, где политика отделена от религии? Тогда я не знаю. Очевидно, это не Иран, но это не похоже на саудовскую Аравию. А саудовская Аравия это у нас что вообще? <сёк> ну что это такое? Я смеюсь, потому что я тоже не знаю. <сёк> <сёк> <сёк> но это точно не Иран, не Ватикан, но ты сказала не саудовская Аравия. за Турция. Давай этим Турция. <сёк> <сёк> <сёк> Слушай, так <сёк> мы умные, вот это да! Вы правильный вариант написания слова Фантосмагория, фантасма. Ну, наверное, через фанто. О, нет, а что это вообще слово значит? Я не знаю, что такое фантасмагория, но как человек, который, опять же, хотел поступать на преподавателя русского и литературы, я знаю, что фантасмагория это слово исключение. Окей, и как оно пишется? И там соединительное гласное. А. И, по-моему, это даже несложное слово. Фантасмагория звучит лучше, потому что, ну, фанта же, типа. Проверьте слово фанта. <смех> так, выберите правильный вариант описания слова. Привилегия, привиллегия, привилегия. Последняя вроде как. Ух ты ж, блин. А я вот только что выебывалась, а я не знаю, как правильно, привилегия или привилегия. Блин, я чувствую, что я тупею с каждым вопросом. Привилегированы, по-моему пишешь, значит, привилегия. Давай привели. Блин, я правильно говорила. Да, ну ты выбрала привели, значит я была не права, и ты тоже не права, все. Кто является втором рассказа Судьба человека? Э, мы не читали этот рассказ. Либо Солженицын, либо Шолохов, по-моему, Они почти в одно время жили Солженицын, Шолохов. Б... О, Парфирий Петрович это герой произведения «Мертвые души» преступления и наказания Анны Каренина. Ни хрена вы думаете, я помню? Но я читала «Мертвые души» и преступление и наказания Анну Каренина, я не читала, но это не значит, что я помню откуда это. Смотри, Порфирий Петрович звучит как говорящее имя, а говорящие имена были в «Мертвых душах». Но это чисто мое предположение. Какие у тебя есть варианты? Серьезно? Ты знала? Почему ты мне не сказала? Ну, я хотела послушать твое мнение, потому что я точно знаю, кто это, Парфирий Петрович. Это следователь из преступления наказания. А, ты же учила литературу. Ну, я тебе только что ответила, что судьба человека написана Солжениценом. Кот потом ему хорошо учила литературу. Какая река протекает в Египте? Ну, наверное, тигр. Они же бегают, наверное, там, значит, там должна быть река Тигр. Река Тигр существует. Ладно, выбираем уже правильно тут и пошли. Назовите имя татаро-монгольского предводителя, проигравшего в Куликовской битве и сбежавшего с поля боя. Бяша. Мамай, бабай, тугай. Я голосую за бабай. <laughs> это <был> мамай. <laughs> Благодаря какой игре родился рождение, игра не стоит свеч. Не, ну это не футбол. В карты, когда играешь, нужны свечи. Шахматы, возможно, раньше нужны. А, хотя, нахрена они нужны. Это карта, все, забей. Это стопудовая карта. Я не знаю, почему, но мне так кажется. Типа, карта, это рисковая игра. А шахматы, ну что, чем ты там, блядь, рискуешь? Пешкой, ебать. Плюс еще, знаешь, типа, смотри, игра не стоит свеч. Вот это вот это слово стоит. Ощущение, как будто игра на деньги да. О, смотри, Логика, логика. Самая северная республика РФ это Саха, Карелия, Дагестан. Э, я имею право не отвечать на этот вопрос, я не живу в РФ, вообще не ебуча у вас там севера. По-моему, Саха, да. О, ты молодец. Кровеносные сосуды, которые уносят кровь из сердца, называются артерии. Нет, это вены. Капилляры? Нет. Из сердца идет кровь, э, насыщенная кислородом, то есть артерии, да, ты была права. У меня хороший центр по биологии, не пытайся меня найти. Какой из этих произведений написал не Лермонтов? Так, герой нашего времени это точно Лермонтов. Кавказский пленник, либо мцыри. По-моему, мцыри написал Пушкин. Мне тоже кажется, мцыри. Ай, блять, не пунк. Блять, Сука, мы тупые. Вы про тебя 14 из 20 вопросов. Слушай, я считаю, что мы не настолько тупые. Это хороший результат. Это определенно хороший результат. Ну, в общем, ладно. На самом деле, это самый необычный, наверное, видос на нашем канале. В любом случае, спасибо, что посмотрели. Скажите, сколько вы правильных вопросов угадали? Сколько у вас получилось угадали. баллов? Конечно, угадали. Никто не знает, на самом деле, точно. Больше всего мы, конечно, вывезли на логику. Правильно же? Правильно. Ну, так, знаешь, школа научила меня не заучивать знания, а как раз-таки выкручиваться в таких ситуациях. Потому что отличники — это те люди, которые которые выучили, сделали и сдали. А троечники, это те люди, которые не сделали, супер-мега выкрутились и сдали. И они, на самом деле, как-то более приспособлены к реальной жизни. Потому что эти учили, сдали, а эти приспособились, они адаптировались к этой ситуации, они думали над этим. Так что, да, ребята, мы были не самыми лучшими учениками, но в любом случае это нам не дало того, что, типа, мы будем тупые. Нет, мы оказались очень даже умные. Надеюсь, вы тоже были умны в этом тесте А вот наши спонсоры Они сто процентов ответили на все вопросы потому что, ну, потому что они наши спонсоры Они крутые Они умные, потому что они переходят на наши стримы Смотрят их и донатят А еще умные люди подписываются На наш канал Подписываются на наши сольный канал, Подписываются на группы ВКонтакте На Телеграм, на Инстаграм, на Твич, Бриз И ни в коем случае не подписываются на ТикТок. Там сидят только глупые. Потому что в ТикТоке, да, они сидят умные люди. Все правильно, Петр Все правильно. Молодец. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Пока.